себя долго ждать. же и сейчас. Доверьте свои накопления в Сбербанке, откройте плат онлайн с повышенной процентной ставкой, и тогда рост ваших накоплений стоит за место. Я уверен, я просто нужен ход Сбербанк. Сбербанк всегда рядом. Попробуй Нейродос. Он может помочь вам больше пожарских долгости и усилить яркость ощущения. Нейродос. Продли удовольствие. Пальцы входил на первое. Но это не проблема. Я использую ванниш. А немного ванниш? Он теперь такой, густой. Теперь нужно нажать и подождать. Потереть. И можно отправлять в стиральную машину. Как я и говорила, никакого пекна. Опять дочки провели шоколадный костюм. Мы берем баню, наливаем его пятно, втираем, добавляем баннечку в поношок. Ванич оф-экшен. Мы знаем, как отсюда котна первого разов. У вас патриот проедет где угодно. Однако некоторые все еще сомневаются, что он не предназначен для города. Мы развеем эту иллюзию. У вас, Патриот. Полтон для бездорожья. Обновлен для города. Свою историю прямо сейчас на Авито. Утро со звездой. Кстати, все оцениваем Он способен проплыть под воду 25 метров. Все произошло очень быстро. Я мало что понял. Он может пробежать 300 километров без остановки. Дальше мы будем переезжать на лошадях. И никогда не забудет дорогу обратно. Это очень приятно Его обоняние в 10 тысяч раз лучше, чем у человека. Да, а еще они очень вежливые. Разве видно, порода? Меня зовут Анова Я путешествую по всему миру в поисках интересных профессий. Интересных профессий для животных. Потому что за час можно деньги доставить из одного конта города в другой. А что, жена? Да там наши люди не Олег Иванович, может быть, сухоплютых по а? уже Маршалок и его люди готовы действовать. Да. Если рапе что-нибудь заметно. То... по воде незаметно к ним не подойти. а может, с а? Мы не подводный патруль. А Водолаза не бойцы. Если у нас не получается сделать это незаметно, то может попробовать сделать это заметно? Я правда. Просто... Ну, я просто мысль вслух предлагаю. Правильно, мысли. Правильно. Надо подойти заметно. Татармик с музыкой. Шапанский. Да. Надо звонить Валене Викторовне. Зайцу. Что What are you Субтитры создавал DimaTorzok по мрачной ночи строит. Давай, я, дорогая, Я свою подружку, там капитана матроса, все зови! Все должны быть за мою моим, Давай, гони их отсюда, там ради, Слушай, нельзя. Ну, люди с гуляют. Обычно вы веселитесь. Ну, у них в каждом деревне такой такое Давай. Правильно, правильно, обычно. Давай, дорогой, на-на-на, возьми, возьми, возьми. возьми давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Что же делать? не отсюда, я вот не один. Суджа делает. Не бойся, моя маленькая, все уже кончилось. Все кончилось. Все позади, ты не будешь больше плакать? Я-то не стану, а вот папа не знает. Мы сыграли. Мы с вами Мы с Исследуйте. Я все слышу. тоже нет нет у меня все хорошо да и до встречи Нами же все чайки в порту будут смеяться. О! А ты ехали. I'm <laughs> Спасибо тебе большое. Привет своим ребятам. Ну как вы, нормально все? Да, все хорошо, спасибо большое. Слушай, ну, у нас есть предложение.